Песеку влепи, комментарий напиши, и подписку жми, и и, -и. А в ответ привет лови. <соход> Станет нас три миллиона, три лимона, три лимона. Желтеньких лимона, мяу, мяу, миллион, мяу. Опять этот красный маньяк 666 меня преследует. А, черт, неужели, неужели я забежала в тупик? Блин, кажется, я и правда в тупике. Ну все, я попала. Э, здрасте. <соход> Все, он опять меня убил. София, я тебе говорил, я тебе говорил, беги в другую сторону. Блин, да, это реально мистика какая-то. От него невозможно убежать. Это все это красная комната, в Жуткая комната. Подожди, Юмичу, ребята же про вообще ничего не знают. Короче, там не невозможно можно выиграть? Расскажи легенду! Эх, ребят, в общем, в общем, они дома нет. И мы снова играли в мангас Но в этот раз происходит настоящая мистика. Там есть жуткая комната. Ее называют комната 666. А мы до сих пор пока что живем в Москве и часто играем в А киса Алиса ждет нас дома. У нас уже снег выпал, а ребята до сих пор не вернулись. Они дома нет. Ну хорошо, что у меня есть другой двуногий, который со мной сидит. Я по ним соскучилась по всем. Мы тоже скучаем по тихе, Алисе. Да, зато на нашем канале Magic Family сегодня, ссылка вот там внизу, вышел такой влог. Супер-пупер влог. Любимая рубрика зрителей, наш день с утра до ночи. Да уж, правда мы там опозорились. Аня ушла в магазин и оставила скрытую камеру. А мы не знали, что камера работает. Да уж, это точно. И натворили таких, таких дел, ну в общем. В общем это был уж, жуткий позор, У, увидите видео. А еще мы там ходили чистить зубы ультразвуком. И мылись и гуляли, а я познакомилась с Жаном. Да, уж похоже у Юмея появился еще один жених. А еще там был зоомагазин и куча разных дел. Да, потом посмотрите этот ролик, а мне что-то страшно. Страшно из этой комнаты в амунгас с тем чулаком. Ладно, давайте расскажем ребятам. В общем, это какая-то мистика. Говорят, в есть жуткая комната. И ее называют комната 666. Или красная комната. И мы решили это проверить. Код этой комнаты цифра шесть шесть раз. И попасть в нее можно только в три часа ночи. В другое время игра говорит, что эта комната не найдена. Зайдешь в нее, а в этой комнате всегда стоит красный с ником 666. И участников там всегда максимум 6. В чате красный пишет считалочку. Раз, два, три... Четыре, пять, я иду искать. И красный всегда почему-то предатель в этой комнате, всегда убийца. Ходят слухи, что он всегда молчит, не участвует в голосовании и ничего не пишет в чат, кроме считалочки. Но еще рассказывали, что редко он переписывается с участниками, когда ждет, пока комната заполнится. Но он не знакомится и не предлагает что-то кому-то надеть и не объясняет правила игры. Он начинает писать. Привет, боишься чего-нибудь? Говорили, что один мальчик сказал нет. Зря, ответил 666 ему. Мальчик спросил почему, а красный спросил ты дома один? Мальчик ответил да. И он сказал ему аккуратнее. А когда тот спросил почему, он ответил если кто-то постучит в дверь не открывай. Мальчик спросил почему, и он сказал Узнаешь если откроешь В этой комнате только прятки от жуткого красного Но выиграть невозможно Там нет заданий, голосование длится всего 15 секунд Время на убийство очень короткое Чтобы репортить ждать нужно целую минуту Скорость убийств очень быстрая и расстояние очень короткое Так что скрыться от 666 очень сложно Но игра может длиться долго Часто он просто стоит в какой-нибудь комнате и выжидает и это пугает еще больше. Иногда его можно увидеть просто стоящим и наблюдающим за участниками по камерам. А еще есть легенда, что он становится призраком. Летает в игре по кораблю и никто его не видит, а он подглядывает, где кто. Смотрит, чем кто занимается, чтобы вычислить будущую жертву. Мы дождались трех часов ночи и решили зайти в эту комнату 666. Главное, чтобы не случилось то, про что ходят слухи, что если тебя убьет красный 666, то через 66 минут в нашу дверь постучат в реальной жизни. Тебя убили 66 минут, еще не прошло. Но надеюсь, меня не грохнут. И я все-таки совершу вторую попытку и попытаюсь выиграть. Еще никто не выигрывал, Софи. А про постучат в дверь, я думаю, что это, это все слухи. Ладно, не мешайте, дайди сосредоточиться. Так, салатовый пока что у круглого стола, желтый тут спрятался. Слышали, красный кого-то замочил? Да нет, такого не может быть так быстро. Эй, ты куда бежишь? Зачем ты туда идешь? Это, это, это красный 666, Он убил зеленого. Он с ножом! Уходи оттуда! Так, Эй, вон, ребята прячутся, надо срочно убегать. Стоп, я же видел убийство. Надо, надо срочно репортнуть. Точно! Молодец, Эйвен! Сейчас все соберутся, и ты им всем скажи, что ты видел, как красный убил зеленого. На самом деле это и был мой план. Увидеть красного убийцу, доказать всем и кикнуть его. Это красный. Он сказал, что он тебя видел на месте убийства. Голубой сказал, что тоже видел, как ты оттуда убегал. Они тебя кикнули. Как это я проиграл? Ну, по крайней мере, красный 666 тебя не убил. А значит, в дверь нам не постучит никто. Если эта легенда и правда работает. Эх, а теперь моя очередь. С моей последней смерти еще 66 минут не прошло. Может, если сейчас он тебя не убьет, то предыдущий раз не считается? Давай, Софиш. Удачи тебе. Неужели правда невозможно выиграть? Говорят по легенде, что его невозможно победить. Ну, пока что он пошел за Саватовым. Попробуй наоборот не убегать, а проследить за ним. Он обернулся на тебя. Но пошел все равно за салатовым. Я не смог всех убедить. Но если ты увидишь убийство, то ты сможешь точно всех убедить. Убедить всех, что красный убийца, чтобы его выгнали. Фиолетовый почему-то тут так и стоит. Хм, странно. Ладно. О, а, нет, он все-таки куда-то пошел. Только не надо за мной идти, ладно? На самом деле, парами ходить иногда даже безопаснее. В этой красной комнате 666 лучше хорошенько спрятаться, Софи. Да, не следи за ним, лучше спрячься. Так, хорошо, куда бы мне спрятаться. Вы, вы слышали это? Красный убил Салатового. И побежал в другую сторону. Главное теперь не беги за ними, не беги туда, убегай куда-нибудь подальше. Прячься, Софи, прячься. Черт, мне кажется, что ситуация повторяется, прям как в прошлый раз. Куда бы, куда бы мне спрятаться, куда бы мне спрятаться. <свы> О, черт! Прямо на глазах у тебя. И, и, и заметил тебя. Упс, а... Э -э -э. Я, я ничего, я не видела ничего. Не надо, пожалуйста, за мной бегать. Я уже отсюда ухожу. Все, Софи, смирись, тебе уже никуда от него не деться. Ребята, он опять меня сейчас убьют. Ну вот, ну, вот и все. Я опять проиграла. Через 66 минут к нам постучат в дверь. Ну, может быть, Юми попробует. Вдруг у нее получится победить красного 666. Ну, ну, а кто-нибудь пробовал все-таки выполнять здание? Юми, я ну что что вы дураки не видели? А я все-таки попробую. Раз эта комната мистическая, значит, все в ней не так просто. Юми, Вечно вот ты придумываешь. А вдруг у нее и правда получится? Эх, если Юми проиграет, то попробую я. Миш, ты так сказала, как будто ты супер профи в Амонгаз. Вот именно, тебя вообще всегда убивают самую первую. Ладно, ребята, тихо, смотрите, все разбежались. И сейчас я все-таки попробую подойти к рычагу. Видите, у меня получается выполнять задание. А как мы знаем, мимо Амонгас, если выполнить все задания всех не перебью до этого момента. Ну, тогда команда выиграет. Такс, ребята, значит нам нужно срочно выполнять задание. Тем более, пока что здесь красного нет. Сейчас перекинем файлы. Но проблема-то в том, что все остальные тоже должны выполнить свои задания. Спокуха, пацаны, нужно просто аккуратнее ходить. Не попасться на глаза этому жуткому 666. Юмичу, вообще-то мы не пацаны. Пацан здесь только Эйвен. Ой, да это вообще не важно. Так, надо выполнить задание, попасть в цель. Отлично, и это выполнено. Гоним дальше. Видите, иногда правила можно нарушать. Мы сами создаем тут правила. Я в шоке. Я тоже была уверена, что там нет никаких заданий. Значит, мы еще не все знаем про эту красную комнату 666. Коварная комната, правила меняются. Точно, создатель комнаты красный. Это он, это этот маньяк меняет правила игры. Но все равно надо быть аккуратнее, потому что если все остальные не выполнят свои задания, а ты выполнишь все, игра не закончится. Эйвен, да мы вообще не знаем правила этого, Монгасен, он, он непредсказуемый. Давай, Юмичу, иди в электричество, там скорее всего есть задание. Тут труп желтого. И люк открыт, красный его убил. Тебя убил. Он оказался прямо за моей спиной. Ну все, у нас нет шансов. Я все-таки попробую. Обычно Мишу убивают сразу. Стоп, погодите. Че? Это же все правда мистика какая-то. Как все это может происходить по-моему, газ? Может это какой-нибудь читер? Читер? Сомневаюсь. А -а -а, можно я продолжу? Да, сейчас. Я пытаюсь разгадать загадку. Походу мы ее никогда не разгадаем. Ладно, Миш, мы еще подумаем ты давай. Смотри, Миш, красный уже тут, аккуратнее. Я попробую способ Эйвона и, и наверное, пойду за ним. Посмотрю, что он там делает за этим кубиком. Э -э -э я бы рекомендовал тебе лучше спрятаться, э -э -э ну вот. Вы заметили, что он мелкий? Он грохнул фиолетового. Миш, просто убегай. а, -а, -а куда бежать? Все. он у тебя грохнул. Я же говорила, Мишу, всегда быстро убиваешь. Пока в дверь никто не стучит. Еще 66 минут не прошло с последней смерти. Из нас четверых троих убили. Но если правила игры в комнате 666 постоянно меняются. Ты намекаешь на то, чтобы попробовать еще раз. Давайте попробуем прямо вот все вместе. Будем очень внимательными и аккуратными. Это жуткая легенда, и мы должны понять, в чем секрет. И вообще, я не хочу, чтобы кто-нибудь за нами пришел ночью и постучал в дверь. Да, уже страшновато, но Юмичу, хватит капризничать. Давайте, давайте начнем меняется не только правила игры, меняется и графика игры. Да, не меняется только красный маньяк 666, который всех мочит. Так, ребят, тихо, сейчас мы должны быть очень аккуратными. По-моему, в этот раз заданий никаких нет. То есть перед каждой игрой игроков всегда 6. Код игры 6 шестерок. Одни шестерки. И в игру можно войти только в 3 часа ночи, это капец, как странно все. Ребят, ну не отвлекайтесь. Аккуратнее, тут красный, осторожнее. А вон там, вон, вон, вон, вон, вон, салатовый прячется за шторой. Красный нас пришел замочить. А мы не спрятались опять. Спокойно, ребята, он наверняка знает, что салатовый в комнате. Вот, вот именно, тем более тут вон, вон, вон еще синий ходит рядом. Он действует очень странно, непонятно, чего он хочет. Будем стоять пока что тут. Пока нас тут несколько в комнате, он нас не тронет. Он вон за синим пошел, он его замочить хочет. Только давайте. Будем подглядывать Наоборот, мы должны действовать командой Салатовик тоже туда побежал, мы должны все туда побежать Если мы все туда побежим, нас всех там убьет Он не может убить всех Походу, может Мы опять проиграли Осталось только ждать, когда пройдет 6 минут Надеюсь, легенда не сработает и в дверь не постучат Пойдемте, лучше лежу спать Согласен с Мишей Да, а вы, ребята, идите скорее смотрите влог на нашем канале Magic Family Наш день с утра и до ночи Поставьте там лайк, напишите комментарий и подпишитесь на канал, если еще не подписаны А мы будем надеяться, что за нами никто не придет Увидимся скоро в новых видео